Пятилетие хочу пожелать ей, чтобы она росла, оставалась такой же скромной девочкой, рассудительной и набиралась женской мудрости, вот, и была, конечно, здоровенькой, и так, чтобы такие поступки делала, чтобы мы гордились ей. Ну, желаю, чтобы она была умненькая, здоровая, чтобы у нее все получалось. Главное, чтобы было желание что-то делать, да, там, танцевать, без разницы там, заниматься. Да, разницы нету чем, главное, чтобы ей это нравилось и чтобы это все доставляло ей удовольствие.